стихии Станислава Золотцева. Полночь гудит, как перевернутый молочный бедон, Где капли белые слетают со дна В сухие травы, В душном лесу проходит светлой полосою бетон. И в гроздьях фар сто крат река зажжена У переправы. А в густый мохнатой лапой ветер гладит лицом, Над Волгой мост, как будто бык над ручьем Присел под грузом. Гулка скрипит, Избы, стоящие у откоса крыльцом Товарники грохочут в дегте ночном Со всех концов союза Воздух такой, хоть раздевайся Да над лесом плыви Но холодней к утру и прячет трава Серебряные перстни, всплески плотвы как будто ночь припоминает слова Моей счастливой позабытой любви И позабытой песни. Если в ночном подымет конь свои гнедые бока, С травы примятой то густое тепло, На месте том дымится утро белое. Пол жизни прошло, и улетают птицы А в густый день лапой ветер гладит лицо